Добрый день, меня зовут Зимин Дмитрий Александрович, я главный врач Швейцарской университетской клиники и руководитель Центра реконструктивной эстетической пластической хирургии и косметологии нашей клиники. Я выполняю весь спектр пластических операций на лице и теле, использую при этом собственные наработки. Также я являюсь сертифицированным тренером компании АПТИС, что позволяет мне в моей ежедневной практике использовать хирургические техники и ничевые техники для оперативной коррекции. Мой секрет успеха – это индивидуальный подход к каждому пациенту, профессионализм, большой опыт работы в хирургии, классическая школа хирургии, использование высококлассного оборудования и расходных материалов высшего качества. Более подробно с моими работами вы можете ознакомиться по ссылке в описании к данному видео. До встречи в швейцарском университетском клинике!